Дневная температура плюс 5, ночная плюс 1 градус. Осадков ждать не стоит и жителям Октау, Дневная температура плюс 10, ночная плюс 5. На большей части юга сохранится влияние циклонической депрессии, благоприятствующей формированию полей дождевой облачности при температуре, соответствующей норме марта. В Казаларде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 8, ночью минус 2. В Шимкенте и в Туркестане днем кратковременный дождь. Максимальная температура в этом регионе плюс 12. Минимальная плюс 2. В Таразе облачно с прояснениями возможен дождь. Дневная температура плюс 8, ночная плюс 1 градус. В также ожидается небольшой дождь. После полудня плюс 8, под утро плюс 1. Восток страны останется во власти барического максимума, оберегающего жителя региона от ненасти. При этом показатели термометров немного превысят средние данные первой декады марта. В каменогорске без осадков. Температура воздуха днем минус 1, ночью минус 2 градуса. Осадки завтра исключены и в Павлодаре. Дневная температура минус 7, ночная минус 17. В центре страны вероятность осадков минимальна. Из-за тучи уверенно выглянет солнце, а температура будет соответствовать многолетним показателям метеостатистики. В Караганде без осадков днем минус 2, под утро минус 8. В Алматы облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление повысится. 694 миллиметра ртутного столба. В Астане переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем минус 4, последующей ночью минус 11. Ветер южной четверти 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составить 744 миллиметра ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь. Первый канал Евразия желает вам хорошего настроения. Независимо от погоды и времени года, ты можешь наслаждаться новой хьюсти, яблоко и корица, горячим, чтобы согреться, или холодным, чтобы освежиться.